Нет, этот макияж подходит тебе прекрасно Любой макияж подходит тебе прекрасно А если ты без макияж, это тоже прекрасно и от того я по утрам тебя так видеть рад. Нет, это платье сидит на тебе прекрасно. Любое платье сидит на тебе прекрасно. А если ты без платья? Но совсем прекрасно Это даже самый маленький Джинсы Сидят на тебе прекрасно А если ты без джинсов То совсем прекрасно Это даже самый мой Любимый наряд а -а -а -а. Нет, это попа Подходит тебе я попа тебе подходила прекрасно И будущая попа тебе подойдет прекрасно Знаешь, я любой твоей попера